Открытый диалог. Диалог. диалог с Александром Непомнящим. Наш эфир продолжает очередная встреча с Александром Непомнящим. Но те из вас, кто не только слушает, но и смотрит нас на YouTube или на нашем веб-сайте, судя по тому, что мы видим, Александр в, этой, в маске в такой, догадались, наверное, что, очевидно, кроме всего прочего, мы еще будем говорить, и о коронавирусе, так называемом. Здравствуйте, Александр. Добрый день. Здравствуйте, Сергей. Здравствуйте, радиослушатели. Да, действительно, эта маска, которую я одел в начале, это как, в общем, с одной стороны, и напоминание о Пуриме, который у нас случился, на, в, в, в начале этой недели, и о том, что мы находимся на пике, или, может быть, даже еще не на пике эпидемии, всемирной эпидемии коронавирусной инфекции. И я думаю, что действительно мы поговорим о том, как это отражается и на ситуации в Израиле, и, может быть, даже немножко шире о том, что происходит вообще. Ну, а... Но начнем мы все-таки с наших политических событий, да. израильских, да, которые, пожалуйста. безусловно, перетекают, на самом деле, совершенно, совершенно гармонично, или, наоборот, ужасным образом перетекают вот, ситуацию вокруг короны и паники, в вокруг этой эпидемии возникла. Но, действительно, мы помним, что выборы закончили, Закончились не совсем так, как хотел, как хотел Натаньялов правый лагерь. Ему не удалось получить 61 место в парламенте. Четыре партии, Ликуд и три его 3 сопутствующие партии, не сумели получить 61 мандат, получили лишь 58. Причем, на самом деле, там ведь каждая партия получает какое-то количество голосов, которое потом округляется вниз, то есть если ты почти набрал еще один мандат, но тебе чуть-чуть не хватило, тебе его не добавляют. Ты просто лишаешься этого почти набранного мандата. Так вот, э, посчитали, что если бы э, партии правого блока, еврейские партии, получили бы еще 20 тысяч голосов, то они бы, в общем, каждая немножко еще получила бы, каждый получила бы там мандат, и в итоге бы, было бы не 58, а 61 мандат. Вот тот самый заветный 61 мандат. И эти 20 тысяч голосов они не получили. Э, и примерно столько же, то есть примерно те же самые 20 тысяч голосов набрала крайне правая, радикальная, правая, самая правая, лихая, правая партия СМА, которые, которые говорили, ребята, ну вы все равно не проходите. Для того, чтобы пройти, нужно получить хотя бы 80. Вы по всем опросам получаете меньше одного мандата. Зачем вы это делаете? Но они все равно пошли, и они съели вот эти 20 тысяч голосов. Конечно, нельзя сказать, что те 20 тысяч голосов, которые были отданы от УЦМЕ, это те самые 20 тысяч э, голосов, которые не хватили правым партиям, но, ну, в общем, какое-то пересечение там есть, и, может быть, действительно, если бы Оцма не устроил этот свой э, заход Камикадзе на выборы, то какая-то часть людей проголосовала, что за них проголосовала бы, например, за партию Ямина или за партию э, э, ашкеназов ортодоксов ультра -ортодоксов, и в итоге бы ситуация была бы не такой э, плохой. А так получилось, что Натаньяо и его союзники набрали 58, остальные набрали 62. Остальные — это, в общем, как бы лагерь, всех, кто против Натанияу. Мы уже говорили о том, что их в значительной мере объединяет как, бы как ненависть к Натанияу, так и неприятие еврейского государства э, в целом. И вот э, Ганс, который является фактически как бы, лидером этого лагеря, куда входят э, партия бело Белоголубых, Кахолаван, э, объединение перец значит э, наших исторических левых, э, партия Либермана и, арабский, и блок арабских партий. И вот они начали по э, как бы политический процесс по отстранению Натаньяу от власти, И, однако в общем как бы несмотря на то, что технически у них было большинство, ситуация для них была, оказалась достаточно непростой, потому что лагерь только не Натаньяу, вот этот самый лагерь 62 мандата, ну очень широкая коалиция от Либермана с одной стороны до откровенных сторонников арабского террора в арабском блоке с другой стороны и усадить их вместе, заставить их работать вместе, как бы не так уж просто. Тут я должен сделать некоторое отступление и немножко объяснить нашим слушателям вообще, что такое блок арабских партий. Потому что мы так обычно говорим между делом и не, по... не вдаемся в подробности. Здесь стоит понять немножко глубже, о чем мы говорим. Итак, в Израиле порядка 20% населения — это арабы. И... Часть из них голосуют за обычные израильские партии, за тот же Кахоль-Аван, Белоголубые, за Ликуд. Есть даже, которые голосуют за партию ШАС, партию сифарских ортодоксов. Часть из них голосует за арабские партии. Эти арабские партии создали собственный блок. Туда вошли четыре партии, которые, в принципе, абсолютно никак между собой не коррелируют. И более того, их лидеры на идеологическом и на личном уровне друг другу относятся, мягко говоря, с ненавистью. Вот. Это партия коммунистов, партия радикальных исламистов, партия националистов, это фактически э, израильская, израильский филиал э, ООП. То есть вот в Ромале у нас есть Абумазан, в автономии правит в Иудеи и а в Израиле это же группировка, это же движение, Организация Свобождения Палестины, представлена э, э, Ахмедом Тибе и его товарищами. И есть еще партия арабских фашистов, партия Балат, то есть Родина. Это партия, лидер которой в 2006 году Азми кстати, араб-христианин, араб -христианин, он был э, раскрыт как шпион Хизбалы и убежал бежал из Израиля. Сегодня он сидит, сидит в Катаре, вот. ну, а партия его продолжила существовать. Вы, конечно, можете сказать, как такое может быть вообще, как исламисты. Ну ладно, коммунисты, ну ладно, радикальные исламисты, но как представители ООП и фашисты, чей лидер был э, разоблачен как э, шпион э, в пользу Хизбаллы, как они вообще могут э, в Кнессите Израильском находиться? Могут. Вот. Израиль — это демократия, и это, к слову, когда вам говорят, что Израиль занимается апартеидом, что у нас угнетают арабов, это вот можете приводить это как пример. Как я уже сказал, э, четыре эти партии объединены в общий блок, потому что в свое время, по инициативе, кстати, того же самого Либермана, был введен поднят электоральный барьер. То есть когда-то в Израиле было примерно там 5, 6, 7, 8, 9 мандатов арабских партий, потому что их было 4, они были разные, они между собой ссорились. И на выборы каждая, так сказать, вела свою команду отдельно. Одни проходили, другие не проходили. В итоге две проходили, две не проходили. И две проходившие вместе составляли где-то там от 5 до 9 мандатов. И вот Либерман некоторое время назад продавил закон о поднятии электорального барьера. Э, все это подавалось под лозунгом того, что мы э, вот таким образом мы задавим арабские маленькие партии. Вот. Но арабы оказались умнее Либермана, и они просто сумели создать свой собственный блок, преодолев все свою ненависть. Собственно, то, что их объединяет, конечно, у них есть общий знаменатель это ненависть к Израилю как таковому. То есть э, они ненавидят друг друга, но Израиль они все вместе ненавидят еще больше. И вот они создали общий блок, который, э, безусловно, единство это всегда на общество э, Хорошо влияет. И в итоге они стали получать все больше и больше мандатов. Ну, конечно, там есть еще и приписки. Мы об этом говорили в прошлый раз, я подробно рассказывал о случаях, с которыми сталкивался сам. Но помимо приписок, объективно они создали блок, в котором не теряются голоса. И они все стали проходить. И вот на этих выборах они получили аж 15 мандатов, то есть больше 10% от всего КНЭС. И... Итак, есть арабский блок, который объединен ненавистью к Израилю, и есть общий блок Ганса в 62 мандата, который объединен как бы ненавистью к Натаньялу. И изначально стало понятно, что вот этот блок, на одном конце которого Либерман, который утверждал, что он с арабами не сядет, на другом конце арабы, которые говорили, что они с Либерманом не сядет. и буквально еще в канун выборов Либерман подавал иски в Верховный суд с требованием отстранить э, эти, некоторые представители арабского списка от э, участия в выборах. То есть у них там все был такой накал страстей, было понятно, что создать с ними какое-то правительство, общую коалицию, будет достаточно сложно. Но наши, так сказать, генералы Ганс и его компании, они таким с упорством группы спецназа, которая рвется выполнить свое задание уже даже когда их полностью обнаружили, они все равно пошли и стали пытаться выполнить свой план. А план у них был такой: создать коалицию хотя бы на короткое время, чтобы свалить Натаньяу ну а потом уже идти на выборы, когда они находятся у власти и таким образом имеют как бы более э, улучшенные позиции. И вот они стали объяснять обществу, тут ведь какая штука еще надо понимать. Накануне выборов, буквально даже до последнего дня выборов, до самого дня выборов, и Либерман, и Ганс, и все остальные лидеры этого самого блока еврейский, они говорили, что они ни в каком раскладе, ни за что, не станут сотрудничать с вот с этим блоком арабских партий, потому что все понимают, что этот блок арабских партий не просто представляет арабов как таковых. Арабы разные бывают: есть хорошие, есть похуже, есть получше. Они представляют именно тех арабских сепаратистов, которые объединены общей ненавистью к Израилю. И нормальные политики израильские всегда их сторонились, говорили, это нелегитимно с ними какие-то контакты вести. И Ганск перед выборами говорил на голубом своем глазу никаких Никакой поддержки, никакого сотрудничества, ничего. И Либерман тоже повторял, и э, э, Лапид повторял, и Ялон повторял. И вот на следующий день после выборов оказалось, что они полностью на 180 градусов сменили свою позицию и стали говорить уже не о правительстве, которое должно быть все таки построено на еврейском большинстве. У них, у них нет еврейского большинства, еврейское большинство как раз у правых в партии. И о том, что они перестали говорить о том, что они не будут опираться, не будут сотрудничать, а стали говорить: ну, мы всего один раз, мы всего один раз. Нам только вот Натаньяу свалить правительство, и все. И у нас больше, как бы, вот, мы больше на Арабов опираться не будем. Это была изначально откровенная ложь. Почему? Потому что свалить нынешнее правительство один раз этого недостаточно. Правительство, которое устоит, они же подавали это все, что мог. Но мы не можем Израиль идти на четвертый выбор. Ну, сколько можно? Три, три, три раунда выборов прошло. На четвертый выбор идти никак невозможно, поэтому нужно идти на какие-то исторические, как бы драматические решения. Вот, например, создадим вместе с арабами коалицию, чтобы только выборов не было. И в этом изначально была ложь. Почему? Потому что, э, чтобы правительство было устойчивым, оно должно провести бюджет. Бюджет — это голосование, как и у вас в Америке, кстати, по сотням, если не тысячам, параграфов. Это очень сложное голосование, и нужно голосовать раз за разом много-много-много-много раз. И если ты опираешься на такую шаткую коалицию, где ты договорился, еле-еле уломал арабов проголосовать за тебя и заплатил им за это, а теперь тебе нужно еще тысячу таких голосований провести, ну не тысячу, может быть, но несколько сотен. И каждый раз они будут у тебя требовать, потому что им-то что? Им нужно получить свои дивиденды. Они же не заинтересованы в том, чтобы Израиль не пострадал, чтобы не пошли на четвертые выборы. У них нет такого интереса. Они враги Израиля откровенны, они об этом говорят, они поддерживают террор. Поэтому изначально вот эта позиция мы только один раз, один раз, как известно, помните в русской пословице, то э, это было вранье. И второе вранье, о они говорили, мы используем не весь арабский список, а мы используем только вот три партии исламистов, коммунистов и э, националистов. А фашистов из Балада, которые вообще откровенные просто враги Израиля, и не стесняются, то есть у них лидер, был, э, лидер оказался шпионом, потом другого поймали, когда он проносил террористам э, э, телефоны в тюрьму, вот с ними мы вообще дело иметь никаких не будем. При этом арабы на самом деле были гораздо более последовательными, и сказали, как это вы не будете, вы будете либо, со, либо ни, ни с кем, либо со всеми. Но э, Ганс и пресса, которая его поддерживала, они как бы этого не слышали И тут начались как бы протормаживания. А еще надо сказать, есть так сказать, все лидеры, и Ганс, и Либерман, и Ялон. Э, они и Лапид, они все до выборов говорили, что они не будут опираться никак на арабов. После выборов они стали говорить, что они будут опираться, что так лучше, что самое главное — сместить Натанияу. Это самое важное. И лучше Тиби, то есть Ахмед Тиби, советник Арафата и фактически Криатура Абумазана, чем Натанияу, чем Биби. Вот. И мол, что арабы тоже граждане. И здесь, конечно, тоже все эти посылы были изначально лживые, потому что, да, безусловно, арабы тоже граждане. Но говорит, речь ведь идет не об арабах как таковых. Арабы простые, там простой какой-нибудь строитель из Лода или какой-нибудь торговец из Яфу. Не о них речь. Речь идет о политических представителях, которые откровенно заявляют, мы хотим уничтожить ваше еврейское государство и построить на его руинах арабское государство. Ну или в крайнем случае, некоторые из них самые, так сказать, либеральные говорят, государство всех граждан. Но не еврейское государство. Мы его отрицаем. Заключать с ними какой-то союз — это не то же самое, что сказать «все граждане Израиля равны», что, само собой, конечно, правильно. Поэтому э, посыл о том, что, мол, арабы тоже граждане, тоже равны, и надо их взять, нужно их взять в правительство, это был кажется, посыл ложный. Не потому что неправильно брать арабов в правительство, а потому что те арабы, которые сегодня представлены в Кнессете, к слову сказать, в Израиле бывали ситуации, когда министры были арабы. И в израильской армии есть на генеральских постах очень высокопоставленные Арабы, которые служат в израильской армии. Более того, фактически главный распорядитель ситуации в Иудеи и Самарии, военный, он друз. Ну, на самом деле, я даже не знаю, друз ли он или араб-христианин, или мусульманин, он из большой деревни, где живут все представители из деревни Подхайфа, Сфера, Абуракун. Он генерал израильской армии. То есть, как бы нет такой нет сегрегации по отношению к арабов. Второе утверждение, которое они говорили, что э, Тиби мол лучше, чем Биби, чем Натаньяу либерман запустил его и тут же все его адепты стали говорить ну мы сюда приехали мы вообще не евреи по галахе нам надоело вся эта еврейская чепуха ваша мы хотим государства с равными возможностями ну достали и здесь есть тоже еще очень подлый посыл я объясню какой израиль в отличие от сша не государство всех граждан и не государство которое открыто для иммиграции израиль изначально по определению своему был создан и объявлен и записан в своих, как бы, в своих законах, как государство еврейского народа. И иммиграции в Израиль не существует. Существует алия. То есть человек, который получает, приезжает в другой стране и получает гражданство Израиля, он получает его либо на основании того что, того, что он еврей, либо на основании того, что он член семьи евреев, либо потомок евреев. И когда человек э, получает эти документы, он, по сути дела, как бы говорит, «Окей, да, я принимаю эту ситуацию, я признаю у себя моя идентичность, либо я еврей, либо потомок евреев, либо э, член семьи евреев, я признаю эту идентичность еврейскую для себя и приезжаю в еврейскую страну и готов к этому. Поэтому, когда эти люди, приехавшие как репатрианты, сегодня начинают говорить нам, что они хотят здесь устроить государство всех его граждан, и им надоели все эти еврейские штучки, то это, по сути дела, прямой, э, прямое нарушение или обман. Они говорят о том, что они обманули израильское государство, и приехали обманом в Израиль, потому что они, получается, эмигрировали, утверждая, что они евреи или хотят быть частью еврейского народа. Этого на самом деле не живо. Ну да ладно. Так вот, э, как я уже сказал, сначала Ганн стал говорить, что вот он сделает правительство, но без балот, хотя арабы говорили, ничего не получится, то или мы все вместе, или никто. Но он как бы их не слышал. Но тут внутри самой команды вот этого бело голубы это же тоже блок трех партий, там начались брожения, и возникли два таких брата-акробата Гендели Хаузер. Гендели Хаузер — это люди, в общем, как бы правой идеологии, которые были даже когда-то э, советниками в правительстве Натаньяу, молодые, молодые ребята, они ушли от Натаньяу, потому что посчитали, что он их недооценил. На самом деле, как бы сложно сказать, мы не знаем всех подробностей, но опыт показывает, что Натанияу, он настолько хорошо разбирается в людях, и, в общем, все люди, которых так рано в тот или иной момент за долгую свою политическую карьеру, он как-то от себя отталкивал, потом проявлялись как совершеннейшие уроды, идиоты и, и негодяи. Поэтому в каком-то смысле можно доверять ощущению интуитивному Натаниэлу, что, видимо, если он их не хотел продвигать, если он их тормозил, то, видимо, он считал это обоснованным. Так или иначе, они обиделись. Можно понять, что они обиделись. И на зло ему э, вступи, вот, как бы включились в работу партии «Белоголубых», стали депутатами от э, блока «Белоголубых», от Кахолова, но когда речь пошла о создании правительства, фактически стоящего твердо на арабских голосах, снова не на арабских голосах, а на голосах арабских сепаратистов, отрицающих право Израиля на существование, эти Гендели Хаузер сказали, «Не-не-не-не, мы так не подписывались, мы на это не подписывались, мы против Натальяу, мы хотим сменить его, мы его не любим, мы ну, помним, что он нас не продвигал, но есть границы, вот как бы, Опираться на исламистов и на коммунистов мы не хотим. И стало понятно, что обещание не пользоваться услугами Баллат, который там в арабском блоке это три голоса еще, уже тоже не прокатывает. То есть уже теперь Гансу без этих двух голосов у него осталось только 60. И чтобы создать правительство, чтобы у него было больше, чем 58, которые есть справа, ему уже совершенно очевидно, нужно было бы также уважать и Баллат. Тот самый Баллат, который является самой антиизраильской партии, когда-либо вообще существовавшей в Кнессете. О том, что они откровенно поддерживают террор, я уже не говорю, они все там откровенно поддерживают арабский террор. Но у Баллада особенно яркие, особенно сочные, особенно антиизраильские заявления. Ну и действия, как я уже сказал. И тем не менее, как бы Ганс, как будто бы вот действительно, чтобы показать всю пропасть, всю низость, куда опускается вот эта команда, ненавидящая Натаньяу, он все равно, он абстрагировался от этого и сказал, ну хорошо, так с Баладом, значит с Баладом. И тут еще, как не вспомнить фразу Ялона, одного из лидеров белоголовых, который вообще, он человек, так сказать, вот как в фильме «Здравствуйте, ваша тетя», помните, я старый солдат, я не знаю слова в любви. Яолон тоже солдат, офицер, ну, на самом деле он был генерал, начальником генштаба, но, скажем так, ума у него немного. Там вообще у этих генералов ума немного во всей этой команде, но у Айона особенно немного ума. Он тоже очень сильно обиженный Натаньяу, он тоже был когда-то в Ликуде, а потом ушел оттуда, потому что посчитал, что Натаньяу его недооценил. И, так вот, Иолон сказал так: Ну, мы перед выборами обещали две вещи: не сидеть с Натаньяу и не опираться на арабов. И мы все равно должны нарушать какое-то обещание. Мы решили нарушить то обещание, что мы не будем сидеть с арабами. Ему типа свалить Натаньяу еще важнее. И все это было перед Пуримом. И тут у нас наступил Пурим. Как я уже говорил неделю назад, мы все ждали Пурим, Пуримского чуда, и я рассказывал более-менее ситуацию. Это ситуация, похожая во всех еврейских праздниках, но в Пурим это особенно четко. Злодеи хотят уничтожить еврейский народ, нанести ему какое-то ужасное совершенно э, действие, и в итоге как бы жребий переворачивается, и те, кто хотели сделать зло еврейскому народу, погибают, ну а евреи выходят, э, если не победителями, то, по крайней мере, избавленными от этого от этого ужаса и катастрофы. Так вот, действительно, буквально в Курь, в самый праздник Курим, вечером, когда в синагогах читали свиток Эстер, и читали вот эту фразу, и тут все перевернулось, когда в итоге повесили не Мадехая, а злодея Амана и всю его партию, и евреи были избавлены царским указом от погрома, который готовился для них. Так вот, в этот самый момент в Фейсбук в сети Facebook появился коротенький пост э, депутата парламента, которую зовут Орли Леви. Э, кто такая Орли Леви? Вообще Орли Леви известна тем, что она дочка Давида Леви. Я понимаю, что времени у нас не бесконечно, поэтому буду говорить очень э, э, достаточно кратко. Давид Леви в свое время был одним из первых марокканских евреев, который достиг политических высот в партии Ликуд. Собственно, Ликуд поднялся в 1977 году во многом, потому что он привлек к себе именно сефардские общины, в том числе марокканскую общину, которые как башкиназами до этого социалистами, они отталкивались, и, и особенно от политики. Так вот, Давид Леви один из первых при не поднялся, он достаточно пожилой уже человек сейчас. И э, в 1990 году, например, когда я приехал, когда мы совершили алию, он был министром иностранных дел. Я очень хорошо помню, что э, русскоговорящая пресса израильская, левая пресса, они все время издевались над Давидом Леви, хихикали над тем, что он э, следит за своим внешним видом, что он старается красиво одеваться, что он совсем не знает английского. Теперь задним числом, -то я прекрасно понимаю, Давид Леви знал в совершенстве иврит, арабский и французский. Английский он действительно знал не так хорошо, потому что это был не язык его как бы, области. Но в целом это был человек достаточно политически грамотный тертый другое дело что потом он вошел в конфликт с и Натаньяу его переиграл в политика дело жёсткое, и давид леви ушел как бы из политики но его клан он остался э, как бы одним из э, влиятельных кланов еврейской марокканской общины в израиле например его брат родной был долгое время мэром города лот и вот дочка давида леви одна, у него ни не одна дочь и ни один сын стала э, в свое время депутатом Кнессета от партии Либерман. Либерман втащил ее к себе в партию, как бы провел. Но он же, вы же помните, он меняет себе состав депутатов буквально как пуговицы на пиджаке. Каждый раз к новому кресту подбирает себе новые пуговицы, новые запонки, нового, новый состав депутатов. В тот момент ему хотелось расширить свою партию. Он играл тогда не на чувствах э, обиженных русских, а э, на том, что он как бы создавал общую такую правую партию и привлекая дочку Давида Леви, он надеялся привлечь, видимо, и э, сефардский, марокканский электорат к себе. Это не получилось. В частности, потому что в какой-то момент э, Либерман не стал наделять эту самую Орли Леви, когда он вошел в коалицию к Натаньяу, не дал им министерского портфеля. Неизвестно, что там случилось, но Орли Леви затаила на Либермана обиду и в итоге откололась от него, создала свою собственную партию Гешер, точнее, возродила партию, в которую когда-то создавал ее отец, когда поругался с Натаньяу и ушел из Ликуда. Затем она почти договорилась, вот в, как бы в одном из раундов предыдущих выборов наших, почти договорилась с Гансом, что он возьмет ее к себе, коптирует. Он ее в итоге не взял, она пошла на выборы сама, не прошла. Потом она прибилась к партии труда, потом вместе с партией труда, вот уже на последних, последнем раунде выборов, она слилась с партией Мэрец и прошла, по сути дела, на голосах партии Мэрец, левой радикальной партии. Потому что, как в общем, становится понятно, за ней самой голосов. Нет, или, по крайней мере, нет того количества голосов, которое позволило бы ей зайти со в, в, в, в, в Кнесс. Так или иначе, Орли была частью вот этого самого леворадикального радикального блока ⁇ Вода, Мэриц и ее партия Кешер ⁇ И про нее как-то совсем вообще забыли. Тут она вышла в Фейсбук с таким постом, что, мол, я совершенно не собираюсь голосовать за правительство, которое строится на арабских голосах. Я себя не считаю э, обязанной ко всему этому союзу. И э, с Мэритсом и Аладой я тоже, в общем, говорю им «до свидания». Я сама по себе, у меня своя собственная партия, я создаю свою собственную фракцию, и всем большой привет. Понятно, что э, в Мэрице были возмущены, потому что, по сути дела, она прошла на их голосах. И они так как раз были всегда за то, чтобы сотрудничать с арабами, потому что это левые радикалы. И тут она их так кинула. Но сказать о том, что э, как бы трудно, скажем так, Люди, которые до этого в течение недели рукоплескали Гансу, который обманул всех своих избирателей, говоря, что он не пойдет с, арабами, с арабскими сепаратистами, а потом с ними пошел, то, в общем, есть такая пословица «Воровать у вора не воровство». В данном случае Орли Леви показала, что она, в общем, оставляет левый, э, левый блок. Не то чтобы совсем его оставлять, но как бы играет теперь в, в, деп, в независимого депутата. И таким образом у Ганса сорвалась идея создать правительство даже вместе с Баладом, даже вместе с арабским списком. Таким образом, как бы действительно, в Пурим мы увидели, как происходит реальное пуримское чудо, и то, что казалось неотвратимым, ужасной катастрофой, когда правительство должно было держаться на голосах самых главных, радикальных, звериных врагов еврейского народа, оказалось, что у них ничего не получается, и одна, один депутат, одна эта самая Орли Леви, испортила им всю малинию. К сожалению, все это не закончилось вот на этом этапе, но о том, что было дальше, давайте поговорим уже после перерыва. Да, буквально через несколько минут вернемся, обязательно продолжим. Открытый диалог. диалог. диалог. С Александром Непомнящим. Возвращаемся в программу Александра Непомнящего. Открытый диалог. И прежде чем мы поговорим о том, ну, я не знаю о двух причинах, которые повлияли на обвал нашего а стак-маркета. Это прежде всего, как мне кажется, это нефтяная война между Саудовской Аравией и Россией. Ну и вторая причина — это эпидемия коронавируса. Так вот, в эти самые минуты, вот минуту назад президент Трамп объявил о национальном чрезвычайном положении. Это то, что касается у нас, это открывает правительству доступ к 50 миллиардам долларов. Ну и дальше подробностей еще пока я не знаю. Ну, вот такая ситуация. Так с чего начнем, Александр? С. Ну, ну с короной. Я считаю, что Трамп делает абсолютно верное решение абсолютно верное решение. Я, как бы мы. Это нас не должно удивлять, что Трамп принимает верное решение. Единственное, что я хочу сказать, что на мой взгляд, это должно было, разойти, даже должно было произойти еще раньше. Дело в том, что действительно поначалу казалось, что корона, я очень хорошо помню эти рассуждения, которые казались вполне логичными, по крайней мере для меня, ну корона это еще одна разновидность гриппа, да, видели мы такие, вот был свиной грипп, вот был Сарс, ничего страшного, все пройдет само собой. И потом мы увидели, что происходит. И когда происходило что-то в Китае или даже в Иране, ну что, что взять из Китая или что взять с Ирана? Но потом мы увидели, что произошло в Италии. В Италии подход был именно такой. Ладно, ну типа не пугайте нас этой самой короны, еще один просто грипп, ну хорошо, ну чуть более заразный, чуть более смертельный, ничего страшного. А в итоге, что мы имеем сегодня? Мы имеем, при том, что в Северной Италии как бы среднестатистическое количество умерших от всех, от, от старости, от дорожного транспорта происшествий, от всего остального, как бы стандартно, в день 30 человек, сегодня там порядка 150 были, несколько дней назад было 200, сейчас вроде немножко меньше. То есть масштабы совершенно иные. Оказалось, что корона это не просто еще один грипп. Более того, как врачи, некоторые осторожные врачи говорят, корона это мы вообще не знаем, что такое корона. Да, она похожа на грипп, но является ли она хронической болезнью? Можно ли из нее вылечиться от нее? Мы просто еще этого не знаем. То, что мы уже знаем, что она очень заразна и она достаточно смертельна. В Италии левое правительство, которое вначале тоже воспринимало типа хихихаха, и, например, мэр Ила, Милана, он сказал, скажем, короны нет, устроил массовое э, распивание шприца, этого знаменитого итальянского шприца, североитальянского, на улице и чеколся со всеми, а потом случилось то, что случилось. Проблема э, с короной и с эпидемией в том, что в такой стране, даже как Италия, снова не говорим о Иране или Китае, когда заболевших стало так много, как их стало, у страны просто тупо не хватает медицинских работников, не хватает мощностей для больниц, а главное, есть больные, которые переживают острую фазу, им требуется аппарат искусственной вентиляции легких. Таких аппаратов даже у богатого государства, как Италия, ограниченное количество, их просто не хватает на всех. И то, что происходит сейчас в Италии, это то, что люди умирают в своих домах, потому что некому им помочь. Нет врачей, нет аппаратов для искусственной вентиляции легких и так далее. То есть затормозить эту эпидемию действительно невозможно. Но можно ее... Нет, не то, что нельзя ее остановить, ее можно затормозить. Сделать так, чтобы количество зараж... зараженных и заболевших не развивалось так стремительно и так много. Хотя сегодня уже говорят, что, в общем, скорее всего, больше половины населения планеты все равно переболеют, пройдут через эту, через эту болезнь. Вопрос, будет ли это сразу в каждой стране, так сказать, сразу и все, или потихонечку, ну не потихонечку, но, по крайней мере, в каком-то порядке. И вот то, что то, чем занялось израильское правительство, оно, кстати, одним из первых, опять же, благодаря Натаньялу, благодаря тому, что он понимает в кризисных ситуациях намного лучше, чем многие другие. Я скажу вам, опять же, небольшое лирическое отступление. Я очень хорошо помню, в 2010 году, в лесу возле Хайфа начался пожар. Ну, пожар и пожар. Пожары у нас случаются. Начался пожар. Натаньял устал как-то суетиться, собирать экстренное собрание правительства, обращаться к разным странам за помощью. Тогда вот Обама ему сказал, не пришлю тебе самолеты, типа далеко, да мы не будем. Россия как раз да, тогда, да, присылала свой огромный самолет, который просто в море набирает воду, а потом выплескивает ее. И другие соседние страны присылали нам свои самолеты. И только через несколько дней стало понятно, что э, Натаньяу как-то гораздо ну, понятно, что у него были все данные на руках, он гораздо раньше, чем все остальные в стране, включая специалистов, просек, что речь идет не о локальном пожаре, о национальной катастрофе. И он, благодаря стремительным действиям, обращениям за помощь другим странам сумел локализовать. И, в общем, э, были жертвы, было, погибло тогда много людей, огромные территории выгорели, но все могло бы случиться еще хуже. И вот... Э, с началом вирусной этой эпидемии Натаньяо не стал, вот, как итальянские, скажем, лидеры говорить, что это чепуха, все это чепуха, не надо разводить панику, он э, начал вводить достаточно жесткие меры. Причем, опять же, в правительстве Натаньяо есть министр э, здравоохранения, он представляет ультратаксальную шпинарскую партию, это Равин Лицман. Над ним очень веселятся э, в, в партии Либермана, говорят, да что этот Равин вообще понимает, вот нам бы профессионала. Оказалось, и до этого было известно, что Лицман очень хороший министр. То есть он не, не врач, но он умеет, он хороший министр, он хороший управленец. Лицман был одним из тех, кто стал говорить о том, что Израиль должен э, прекратить полеты в очаги э, вот этой самой э, короны, когда еще казалось, что, в общем, он немножко преувеличивает и что все это преувеличенные страхи. Но тем не менее, он, а затем и Натаньяу, который стал это видеть комплексно очень. Э, все меры, которые были приняты, например, то, что люди, приезжавшие сначала из некоторых стран, а потом уже из всех стран, стали, как бы отправлялись в карантин домашний на две недели, и затем целый ряд специальных обращений к обществу, которые, видимо, все таки затормозили распространение короны по Израилю. То есть на самом деле Натаньял выступил сам, сказал, ребята, прекращаем здороваться за руку, вот у нас есть друзья-индусы, они здороваются вот так, и вы тоже так здороваетесь. не надо трогать руками друг друга. Равины, главные равнины Израиля выступили, сказали, ребята, кто целует мезузы при входе в дом, не целуйте их, даже не думайте, делайте только символический жест, не ходите к стене плача массово молиться. Ну, сегодня мы уже находимся в ситуации, когда мы посреди, так сказать, в разгар этой самой э, эпидемии, и запреты, они очень жесткие. То есть, по сути дела, страна находится почти на полном карантине, отменены занятия в университетах и в школах. Все, кто вернулись из, из любых стран, все находятся на двухнедельном карантине. По сути дела, никто больше не уезжает из Израиля, никто больше не приезжает. Не то, что нет совсем, но большинство авиакомпаний отменили свои рейсы. Нельзя собираться больше, чем в 100 человек. И э, Натаньяо, выступавший, сказал, окей, мы сделали ограничение в 100, но, пожалуйста, не собирайтесь даже 100 человек, минимизируйте вообще свои выходы на улицу. И если компании могут работать на удалении, то есть не, не собираются в офисах, а работать кстати, из дома, делайте это так. И мы понимаем, что это не затормозит ситуацию. То есть не остановит, но, по крайней мере, затормозит и позволит, возможно, израильским медикам как-то справляться с нарастающим валом больных. У нас, в общем-то, три дня назад было 50 заболевших, сегодня уже 150 вечером. То есть мы вошли вот в этот самый как бы на подъем, когда с каждым часом, буквально с каждым днем будет становиться все больше больных. Сумеет ли Израиль пройти через это с минимальным количеством жертв зависит во многом от того, насколько жестко правительство вводит как бы эти все меры карантинные. И при этом надо понимать, что, в общем, израильтяне ведь они еще и не китайцы. То есть китайцы там им сказали, что-то они это делают, выполняют. Израильтяне не все такие сознательные. И вот буквально, например... Арабская деревня Тира, огромная деревня, там 100 человек должны быть на карантине, они сказали, мы не будем, они гуляют по городу своему, ладно бы еще по своему городу, они же гуляют по всей стране. То есть, к сожалению, у нас есть еще проблемы с э, обществом, которое не, не все в, на, в, наших, в нашем мозаичном обществе припонимают, что это все так важно. Но в любом случае, что я хочу сказать, есть Натаньял, который организовал работу правительства, понимая, что мы находимся в чрезвычайной ситуации, который... Э, буквально каждый вечер выступает перед обществом и объясняет простому населению, ну не все же такие интеллектуалы, которые с первого слова все понимают. Он буквально пошагово объясняет, почему опасно, почему нельзя пожимать руки, почему нужно теперь э, чихать и, и кашлять в, э, в локоть или в кулак. То есть делает еще и просветительскую разъяснительную работу. И на фоне всего этого Натаниэль вчера сказал, обратился к Гансу и сказал: давайте оставим все политические дрязги, все интриги на какое-то на три месяца, на полгода. В сторону, создадим правительство чрезвычайного положения, потому что мы находимся в ситуации более серьезной даже, чем война. И э, давайте создадим общее правительство чрезвычайного положения, и затем, когда, когда корона закончится, то мы разбежимся обратно по углам ринга и продолжим свою политическую возню. Что ответил ему на это Ганс? Ганс сообщил, что он э, собирается сменить в понедельник э, спикера Кнеста Эдельштейна, то есть представителя партии ЛИКУ. То есть в ответ на предложение создать чрезвычайное положение Ганс ответил, что он продолжит вот эту свою политическую возню попытки сместить Натаньяу любой ценой. Почему? Как связано смещение Эдельштейна и Натаньяу? Дело в том, что когда э, Гансу или Берману стало понятно, что им не удастся создать правительство, даже узкое правительство, потому что у них нет для этого большинства, они пошли по второму пути. Второй путь состоит в том, чтобы э, в воскресенье должна быть присяга в Кнессете. Опять же, присяга в Кнессете должны присягнуть 120 депутатов. Уже сказано, что присягать будет в три смены, по 40 депутатов, и все депутаты, которые э, уже были когда-нибудь депутатами КНЕСа, родственникам не позволят туда прийти. Обычно же это торжественное мероприятие, собираются тысячи людей, все друзья и родственники каждого депутата хотят прийти посмотреть. Так вот в этот раз только депутаты, которые первый раз зашли в КНЕСа, они могут привести с собой буквально считанное количество родственников, остальные все, типа у вас уже все это было, не надо больше, по 40 депутатов, в три захода, так чтобы в целом не было больше ста человек на каждом мероприятии. И заседания правительства со сегодняшнего дня происходят удаленно, то есть небольшая группа министров в Иерусалиме, еще одна группа в Тель-Авиве, еще одна группа в другой части Тель-Авива и по ну, условно скайпу они между собой общаются. Так вот на фоне всего этого в воскресенье у нас присяга от депутатов КНЕСТов, в понедельник. Эган собирается э, собрать всю свою коалицию в 62, ну сколько там у него будет, чтобы сбросить э, спикера Эдельштейна, сменить его, а затем оставить своего человека из партии Кахол-Лаван и затем продвигать закон, запрещающий Натаньяо формировать коалицию. То есть, понимаете, на фоне бедствия, которое приобретает национальные масштабы, не только национальные, мы видим, что это происходит по всему миру, Натаньяо говорит, давайте сядем и... Прежде всего, спасем народ, спасем страну, Ганс упорно, как испорченная игрушка, которая заведена, которая прет себе как, пытается свалить правительство. То есть чего они добиваются? С того, чтобы свалить правительство в самый критический момент, это в голове не укладывается. Но, конечно, помимо этого, еще и ощущение того, что э, Юлия Эдельштейн, узник Сиона, Юлия Эдельштейн представитель русскоязычной как бы, алии, достигший действительно выс высокого поста спикера парламента. И вот теперь э, левые плюс арабы, которые враги Израиля, плюс Либерман, который все время бьет себя в грудь и кричит, что он защитник русскоязычной э, как бы общины Израиля и пред, главный его продвигатель. Что он делает? Он пытается сместить представителя русскоязычной общины, той, которую он защищает, в такой момент, вот именно сейчас, опираясь на голоса откровенных врагов э, еврейского народа. То есть... Действия э, Ганса его команды и Либермана они напоминают сейчас для меня, по крайней мере, действия вот тех мародеров, в которых когда случается какое-то землетрясение или какое-то бедствие стихийное. И вот показывают иногда, что там люди гибнут, а по магазинам оставленным бегают какие-то, значит, негодяи, которые пытаются заниматься мародерством. И вот именно это ощущение у меня складывается от того, что вижу, как сейчас ведут себя Ганс, Либерман и вся эта их команда. Удастся ли им в понедельник э, это сделать? Или все-таки э, внутри их партии, ну, про либермана я не говорю, там у него партии нет, там все решает он сам, а эти самые его курочки, которых он набирает, пуговицы для пиджака, они право голоса не имеют. Но внутри белоговыпых, как мы видели, что там есть люди, которые все-таки, они как бы осознают, что есть предел э, тому падению, тому дну, которое, на которое они уже опустились. Очень может быть, что... Э, в ближайшие дни, буквально у нас сейчас выходные, к понедельнику все таки э, Ганс примет предложение Натаньяу и согласится войти в правительство чрезвычайного положения. Тут еще какая-то отмазка. Ганс говорит, хорошо, мы готовы войти в правительство, только все вместе, вместе с арабами. Для чего он это делает? Для чего теперь в этой ситуации чрезвычайно? Он начинает качать права и требовать, чтобы зашли арабские сепаратисты. А понятно для чего? Чтобы дать легитимацию, тому, что вот, мол, потом, когда все развалится, он скажет, ну вот Натаньял уже тоже с ними сотрудничает. Натаньял четко сказал, все, кроме тех, кто поддерживает террор, те, кто поддерживает арабский террор, не войдут в это самое правительство чрезвычайного положения. В ответ Ганс говорит, тогда будем менять Эдельштейна и проводить это самое законодательство по сбрасыванию Натаньяла. Как это укладывается с тем, что Белоголубые и Кахолаван говорили, что для них Израиль самое важное, что они все это делают для блага нации? У меня в голове это не укладывается. К сожалению, судя по опросам, сторонники Либермана и сторонники Ганца настолько ослеплены ненавистью к Натаньяу, что даже эта ситуация, которая наглядно показывает нам пропасть буквально между правительством, спасающим страну, и вот этими мелкими интриганами, которые ставят палки в колеса этому правительству, даже это их не учит и, и не показывает, что где, где хорошо и где плохо. Но будем смотреть, что происходит, и, возможно, на следующей неделе мы уже будем говорить о совершенно других реалиях, э, которые у нас тут в Израиле происходят. Сергей? Давайте, давайте попробуем принять звонки, ответить на вопросы радиослушателей. Добрый день, пожалуйста, в эфире. здравствуйте. Вот если эта ситуация продолжится, и э, правительство не будет создано никакая, ни Гансен, ни, ни и а опять снова будут начать выборы четвертые по счету. И вот это, это снятие маски с лица Ганса, который уже откровенно идет против своего народа и против своей страны. И он хочет желает создать правительство с арабами. Не оттолкнет ли на четвертых выборах его избиратели от его вот этой политики? Спасибо. Ну, мне трудно предсказать, как будет вести себя израильское общество. В принципе, именно об этом говорят тот самый Хаузер и легенды, те, которые противятся созданию правительства с, араб, с арабскими сепаратистами. Они говорят, что Ганс, если мы потом после этого пойдем на выборы, мы на них пойдем, потому что мы не удержим это правительство больше, чем несколько месяцев, то э, мы потеряем вообще все, люди от нас отвернутся. Но э, пока что по опросам. Левые потеряли всего лишь один мандат, то есть правые теперь как бы получили бы 59, а не 58, а те по-прежнему 61. То есть это говорит о том, что в обществе израильском э, настолько зомбированном э, средством массовой информации настолько опьянено ненавистью к Натаньялу, по крайней мере, часть его, что даже то, что происходит на наших глазах, пока еще их не научило. Возможно, люди просто э, должны вот пройти как в каким, с каким энтузиазмом принимали в свое время многие очень израильтяне, Соглашение Осло. Они говорили: вот мир с арабами, вот сейчас наступит счастье. Потом вместо счастья наступили кровавые будни, когда каждый день взрывались по два, по три террориста, уносили с собой десятки людей на улицах. И после этого очень долго левые не могли как бы отмыться и э, очиститься от этого ощущения от, от, отверженности, которое испытывало к ним общество. Но прошли годы, выросло новое поколение, как бы не битое забывшая, что когда мы говорим об арабских э, врагах Израиля, мы не говорим просто об арабах, как других людях. Мы говорим о террористах, о сторонниках террористов, которые хотят нас уничтожить. И, к сожалению, это опять как-то ускользает. Будет ли это, э, будем, идем ли мы на четвертые выборы или на правительство, которое и будет создано в чрезвычайном положении. И если идем на четвертые выборы, отражи, отразится ли на, вы, на результатах? то как бы, вот то, что люди сейчас увидели, то, что маски, как вы сказали, сброшены, я не могу сказать. Мы увидим это или не увидим, если все-таки будет правительство и с э, четвертой выборы отодвинуться на какое-то время. Добрый день, пожалуйста, Валуфиню. Здравствуйте. Времени очень мало. Я хочу Александру задать вопрос. Вы, как журналисты знаете, так сказать, что в мире происходит, по многим вопросам, включая, так сказать, по еврейским вопросам. Скажите, пожалуйста, вот как вы считаете, я не хочу останавливаться на уровнях в отдельных районах по поводу антисемитизма, он повышается, в некоторых местах повышается, а как ва ваше мнение, каково, динамика роста антисемитизма снижается на ближайшую перспективу или нет? Нет, я считаю, что наоборот, уровень антисемитизма в мире растет, причем растет очень сильно, и в первую очередь за счет смычки самых радикальных антисемитских кругов это левые радикалы и ислам, мусульман, носители исламской традиции, среди мусульман, которые заполняют сейчас Европу. Антисемитизм является как бы интегральной частью, и мы видим, как Европа становится все более и более антисемитской, все больше и больше проявлений инцидентов антисемитских. И это напрямую связано с тем, что, что там все больше и больше мусульман. Поэтому я ожидаю, что в Европе антисемитизм будет только расти. Что касается США, то там ситуация иная. И как бы, делать какие-то выводы пока рано. Другое дело, что действительно, когда с одной стороны мы видим Трампа, чрезвычайно успешного лидера страны, создавшего чудеса буквально в экономике Америки. И с другой стороны, какую-то оголтелую ненависть по отношению к Трампу, которую озвучивают во многом именно э, люди, которые, я не знаю, насколько они евреи, но они бьют себя в грудь и кричат, что они евреи. Как это отразится, как это будет воспринято, так сказать, рядовым американцам, понимающим, что Трамп — это хорошо, и видящим, что вот эти люди, которые готовы разорвать Трампа на клочке, облить его любой грязью, и они еще евреи. Как это отразится на отношении к евреям в Америке? Трудно сказать. Добрый день, пожалуйста, ваш вопрос. Добрый день, господа, Сергей Александр. Александр, быстро два вопроса, что я, время уходит. А, у вас тоже, как и у нас происходит, а, обвиняет а, премьер-министра в этом крипе, что он тоже виноват, что он был неподготовлен, что он не профессиональный, что его правительство непрофессиональное. То же самое, как у нас, или все-таки у вас а, есть какая-то как, дистанция, как говорят. И второй вопрос, очень тоже быстрый. Скажите, Нитани, э, э, э, Либерман, когда он приехал в Израиль, он э, вступил в партию или в организацию мэра Каханы, потом он от нее от, отбивался, от, от, от, от, так сказать, не дай бог, чтобы подумали, что он действительно там был. То есть, понимаете, если это так оно есть, то получается, что от, от, от ультраправа Каханы перейти на тот, на, на тот марозматизм, на, на такую гнилость, которую он дошел сейчас. Я вас с удовольствием послушаю параде. Спасибо. По поводу второго вопроса, я не знаю, был, состоял ли когда-нибудь Либерман в партии Мэри Каханы. Я слышал, что он был близок к этим кругам, но потом от них дистанцировался. И действительно, в любом случае, он до последнего времени позиционировал себя как человека-сиониста и носителя правых взглядов. Сейчас главная его цель — сместить Натаньяу. Ради этого он готов сотрудничать с кем угодно, в том числе даже самыми ярыми противниками еврейского государства, отрицателями еврейского государства, такими как Балат. Это, конечно, удивительно и потрясает, но еще удивительнее то, что люди, которые поддерживают Либермана, вместе с ним меняют эту линию. И от ненависти к арабам, такой ксенофобской животной ненависти, они теперь перешли к ненависти к евреям, точно такой же животной и ксенофобской. Что, в общем, видимо, говорит о уровне вот этого самого электората, к которому обращается Либерман. Что касается обвинений, то в Израиле это очень смешно. Я думаю, что в Америке будет то же самое. То есть сначала, когда Натаньял устал бить в тревогу и вводить все более и более жесткие э, ограничения и, э, в борьбе с коронавирусом, то, что, в общем, э, к чему пришли многие страны потом, Израиль был одним из первых то его оппоненты левые, они его просто обвиняли в том, что, наоборот, он нагнетает панику специально, чтобы использовать ее в своих политических целях. Сегодня они утверждают, что Натаньяо недостаточно жестко ограничивает ситуацию и таким образом упускает. Ну, вы понимаете, да? То есть евреи у антисемитов всегда виноваты. Натаньяо виноват у его противников всегда, в любом случае. Спасибо огромное, Александр. И до встречи в следующий раз. Всего доброго.